Операция Скотка. Киев, Харьков, Мар. Подождите. Мариуполь, Николаев. Я знаю, где этот Мариуполь, где Николаев, где Киев, Киев, Харьков. Про Херсон, не... про Херсон не слово. Всем привет, меня зовут Макс Прайм. Сегодня мы говорим про этих стран. Ну, грубо говоря, их четыре. Точнее, города. Я добавлю еще Харьков, Херсон. Ведь Киев есть, бомбят Украине. Москву можно по шестую, но это уже это в другом стране. Значит, смотрите, оперативная сводка. Это значит, все в одном. Поэтому лайк, подписка с вас, и тем самым мы начинаем. Смотрите, значит, операционная сводка. Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев. Мариуполь, Николаев. А между ними должен быть, так, там у нас Херсон. Да, кстати, я слышу новости Харсона, то, что его размобили это очень жалко, можно в конце ролика на паузу поставить и одну минуту подождать, чтобы сожаление было то, что они ушли, жители мирные. Их просто разбомбили, там куча солнтанков стреляют по мирным жителям. Да, в принципе, пишешь, что да, вот если в вашем стране, русском не пишут об этом, то найдите информацию и подтвердите. Вы можете в новостях им сказать, там было кстати в новостях про это. Говорят, что вам помешали голову об этом. В общем-то это серьезное дело, тут нужно с чем-то заняться. Нужно срочно пилить кучу контента, чтобы понимали и понимали. Вот это вот нужно делать. А то это не дело. давайте начнем с Киева. сейчас там в Киеве бомбита много людей. можно еще начать с Харькова. но начнем конечно, с Киева. ведь там рядом Беларуси, логично, что будут там бомбить. вот, достаточно много бомбят даже в Харькове. цель Российской Федерации, то бишь Путина, это Харьков и Киев, но а, но тут добавили еще Мариуполь, Николаев, и добывающий Херсон. Если захватит, захватили уже Херсон, потом Украина украинские граждане отбили ее, поэтому Путину сказали, смотри, обратно ее отбили, нужно захватить теперь Киев и Харьков. Если мы захватим, то Украина сдается. Но мы смотрим ролики в ТикТоке, там, если за РФ смотрим там другое, что показывают про Путина много раз. А если смотрим украинский ТикТок, там можно найти хэштег, потом лайка, лайкать и тем самым рекомендации вам в ТикТоке будут выдавать про украинских, что да, реально Херсон захватывает, Херсон отбивает, украинцы борются везде, даже если расколется и Россия расколется там в Москве шумиха кстати зайдите в Москву или посмотрите новости про Москву и узнаете что там шумиха и в Киеве шумиха в общем там там бомбят бомбят еще не бомбят оружие там входит везде ну в Киеве там Ой, понятное дело а вот в Москве там сразу же понятное дело что Граждане Российской Федерации не хотят, что войны переходят там говорят, нет войны, нет войны, другие сказали, типа босиком, остановитесь, вам что-то русские, украинские помешали, вам у голову били что-то не так. И получается, что у кого-то сводка, то им набили, то им набили. Мне знаю, что вспоминается? Вот смотрю мультфильм, мультик раньше, наверное, Аватар Англии, кстати, рекомендую, про, про войну немножко так, там четыре региона. Вода, земля, огонь и воздух. Можно наоборот как-то. Земля, огонь, воздух. Вот, не сбился. Ну, вот, считай, их четыре. Стихи я правильно так назвал. в Первое, второе, как-то сбился. Вот, и получается, огонь-то Россия как раз и сжигает. То сюда идет, то туда идет, то сюда хочет. Полностью Украину захватить. Но подумал, что лучше нам не быть. Это будет долго, сейчас санкции вводят. Рубы падают, я уже рассказал ролики, могу еще дополнить, что выгодно сейчас продавать Потому что, не, ну можно еще продавать, но еще упадет Ну конечно же, ведь сейчас необратно обратно вернулись Там с кусками, то есть сейчас будут бомбить и Николай, и Ферсион, и Харьков Всякое такое Кстати, мы с вами еще комментарии не читали Я обещаю, что я почитаю так, ну это немножко сейчас поговорим, наверное, про то, что ядерное оружие, да, ведь Сейчас первый раунд прошел, и он прошел мирно. Нет, то чувство, что третий раунд и второй раунд пройдет очень плохо, но самое сильное, третий раунд, все будут такие вот дышка потом. Так, так, так, давай, Путин, давай, твое решение, извини, сказал там что давай уже мир, а дай Крым, не Луганск, ведь у нас теперь Евросоюз есть, немножко напугаем РФ, и снова Украина вернется, и я снова стану э, хорошим. Но тут-то не было, ведь э, открываем книгу, и там чтение такое, что война будет долгой. Да, возможно, вернет она Украину, но... Расколится и Россия, и Украина. Сначала Россия, а потом Украина. То есть, возможно, они вернут, возможно, потом Украина еще расколется, Она так раскаляется там. Кто-то там, ДНЛ, РНЛ, это потом Донец, Луган, половина там украинских граждан. Некоторые уезжают в Россию, это правильно. А некоторые украине... Ну, кто знает, я уже не знаю там тоже будет какая-то ситуация в общем-то политика, политика и раз с политиком лайк, подписка и напишите вы любите политику или нет? если да, то я снимаю про политику тогда. ведь я вижу ролик, и они набирают про политику хорошие просмотры, лайки даже не замечаю после такого, думаю, что все нужно сразу заливать и снимать ролик и говорить про рэв только мне нужно еще немножко подготовиться. Да, немножко высказался, вроде бы правильно-неправильно. Отпиши комментарии, да, я там помню, отписались. Я им ответил, а записывать ролики про них, как-то скучновато, слушайте. В общем-то пишите, я вам отвечу. А снимать буду только про то, что сейчас в интернете гуляет достаточно много. Вот это будет правильно. А раньше я думал наоборот, а теперь думаю по-другому. Поэтому вы должны себе в жизни дать то же самое. Об этом думать и наоборот думать. Думаю, вы понимаете. Так, ну там, кстати, о наточек, забыл. Э, в Николаеве, Маверюпе, Харьков, Киев, э, Херсон, наверное, там война просто. В общем-то, четыре да, региона, которые я назвал, они сейчас забирают машины у граждан Украины. Это все связано с того, что военное положение. Указали указ там мэры. Согласились ли с этим? Для чего это вводится? Для того, чтобы сражались с россиянами, чтобы они уже ушли от страны. И видите, россиянин, что вы теперь делать будете с этим. Вы или заберете полностью Украину, или с кусками заберете. Нет, полностью с полностью Украину не заберете, вы только с кусками заберете. А то машины там, еще раз указ про и рус... и же мужчины и женщины будут воевать, то есть тут нет выбора. Тут или с кусками забрать Украину и Киевскую Русь, или же договориться с ним. Кстати, сейчас РФ сказали, что они будут там в новостях, там говорить, мешая голоса, говорят, что Киев сдался, всякое такое. И вам тоже, кстати, россиянам будут говорить, то есть... Все, Украина проиграла, все такое. Не верьте этим, поэтому подписывайтесь на мой тип канал, ставьте лайки. Тем самым будем с говорить, что нету и нету. Кстати, а может переводчик сделать на, на английском? Ведь мы с вами уже начинаем говорить грамотно на русском. Думаю, достаточно хорошо водится Раньше я хотел, чтобы было на английском. Теперь как-то так вот. Так, читаем комментарии. Как машину забрать? На, того и на положение? А как народ? По конституции свободы в военное время. но ну, военное время это военное время. Мы уже понимаем. Мирное время это мирное время. От налогов и коммунальных так нет. Вот закон. Я не понял. Как машину забирать то военное положение? А как народ по конституции свободы в военное время? От налога и коммун... Куму... Кумунальных. Кумунальных платежив, коммунальных платежи в коммунальных услугах так и нет вот закон то есть налоги и коммунальные налоги это налоги там за дом за гараж за бензин или что там еще вот в общем-то за квартиру а коммунальные это вода газ электричество все и т.д. это значит что мы будем платить за них и такой вопрос а у кого есть деньги Тут писали, я помню, в Телеграме, 30 тысяч гривен, если ты пойдешь в военкомат. Можешь там воевать, получишь деньги. Только себе, ты будешь там воевать, только семье получишь. То есть, хороший такой повод пойти воевать, а семье оставить 30 тысяч. То есть, есть шансы. А если у вас там нет никого, то есть еще один шанс, если у вас хотя бы остались на интернете деньги. Сейчас, кстати, закончилась эта штука. Я хотел, кстати, зайти на инвестиция. Мон-инвестиция. Сейчас в Украине она есть. В принципе. Я, кстати, хотел еще с РФ инвестиций в банке. Но получается, что не получу. Итак, 11.40. Я помню, я вложил 11 долларов. Сейчас на 40 копеек поднялась. Так, смотрим. Она выше поднялась. То есть невозможно, да? Переждать нужно. Вот, блин, а я хочу монобанк, моноинвестиции, зайти продать акцию. Вижу, что она будет падать или расти. Я вот эту злоком не пойму. То она падает, то она растет. Так, грубо говоря, она будет падать. Так, если я его продам, что я куплю потом? Мне будет 40 копеек в доллар в кармане. Это, конечно, потому что я тут мало вложу деньги. Я вам покажу. Ну, пока что покажу, что тут есть. Капни покажу. На паузе можете рассмотреть это все дело. Там вот видно, я думаю, что ж такое, ничего не видно. <laughs> я понял, что не видно, я понял. Вот. Вот, смотрите, сколько я тут значит вложил. Вот, плюс 40 долларов. То есть это показывает суммарно, сколько я заработал. 40 копеек. Поэтому можете уже инвестировать в моноинвестиции. Как это сделать, я вроде бы рассказал, если забыли, то я напомню, я записал ролик вроде бы, да, помню, записал, можете посмотреть. Так, если я продам, будет выгодно, наконец-то, просто это сейчас там путешествие, но сейчас и война, поэтому нет дела для этого, думал продать. 16.30 будет 2-го лютого лютого продажа акций, в России есть Тинькоу-банк, можете там, я хотел бы тоже там в так, что у нас такое? Ух ты, лки-палки. Смотрите на эту статистику. А, ладно. ВТРС. Что это значит? какая это у нас программа, что точнее акция. Бренд Препараты. Портфель бионотологиф. Ризны без примиконс поживчие товары. Товары. Хм. Сейчас у нас упала. О, растет. То есть, если я его продам, этот.. Куплю там, заработаю пару копеек. То есть, то есть, сейчас им выгодно. 26 копеек. То есть, выгодно будет. Так, давайте все же я продам это все в реальном времени. Потом куплю там еще за деньги. А себе, кстати, на банке можно копейки оставить. Там просто процент маленький копейки дает мне. Я вам потом покажу. Сейчас про инвестиции расскажу. А то если там вы бедны, то интернет вам поможет. Вам просто нужно минимум кто там а, минимум 10 долларов ой уже не 10, уже 11 долларов раньше 9 <свят> а тут уже по десятки продаем короче наверное потому что как я понял она потом пойдет потом она еще вырастет а эту покопить пособираю и не пережидать можно блин а что правильно как правильно просто эта акция не пугает она падает растет я могу врать